Прикупил на двери вот такие вот навесы стрелы 145 гривен одна штучка. Потому что двери будут, грубо говоря, 2 метровых двери. То есть на две половины распашные. Это будут, пускай будут покрепче. Взял вот такую щеколду и взял на одну половину вот такие вот замочки закрывать купил вот такой саморез для короб я уже сюда поставил ну выставил так более-менее нормально и этот саморез прикрутить короб до металла сейчас насверлим дырок что проваливалась шляпка потом набьем четвертя но ну, четвертя набьем уже когда будут стоять двери и тут опокрепим ну а здесь будет наличник Наличник уже тоже я купил. Сейчас будем делать двери. Вот это хочу сделать двери. И первое пробное поставить два окна. Сюда и туда. Купил на эти два окна. Которые хочу попробовать, как будут вот такие навесы. Вот. Вот такие навесы. На эти два окна. А там посмотрю, так, не так. Пойдет, не пойдет. Понравится, не понравится и будем потом дальше принимать меры и вот таким сверлом сейчас на сверлю для того чтобы сам саморез проваливался туда и не мешал набивать потом четвертя вот так Три штучки хватит. Сразу делаю по сантиметру зазор, вверху оставлю сантиметр и внизу сантиметр. Все равно буду четвертя, щели не будет. Лучше как лучше. Лучше сразу оставлять зазор. Ну я так себе делаю. Каждый по-разному. Можно вверху вообще не оставлять, а внизу оставить сантиметр, потому что она ну, типа проседает со временем вниз. Сейчас на два прикручу саморезы. Я электродик подкладываю на электрод, делаю щель. Свертей еще нету, проваливается туда. Открывается хорошо. Наличие тоже мешать не будет. Да, не будет. Сделать зазоры и там, и там. Ну, сантиметр, сантиметр и два миллиметра такие дети. Все, приступаем ко второй половине все работает исключительно добавлю еще по саморезу использую вот такие саморезы крепкие желтые они не ломаются и жаве усиленный. Так. Ну и вот надо погинуть. И кину раскоску. Чуть, ну то уже потом шалюки сделает. Чем хорошо на улице, мрячка, вон. третий день уже подряд, такое дождь, мрячка, погода сильно на улице не поработаешь. А тут красота, вон сейчас идет млячка спокойно работаю, сюда сквозняки не задувает, отсюда сарай, отсюда вагончик, отсюда ветер вообще почти нету. Вот, друзья на краях я оставляю тут будет четверть набиваться в коробке чтобы оно, брус этот не мешал а крайний гвоздь вот этот по-любому вылазит сюда типа ну а надо он основной он держит самый край двери поэтому я делаю вот так ну вот вот так гвоздь сейчас есть этот гвоздь крайний он держит Навес самый, можно сказать, основной, а что тут доска и все. Так он в жизни этот начальный гвоздь, который держит вес на вес, в жизни не вылезет. Ну, за, загибаем гвозди и ставим дверь. Да, тут будут щелевые планки Снутри и Пробуем закручивать Еще, потому что нету четвертей, сейчас мы их наберем. Отлично, зазор одинаковый, то есть двери вертикальные стойки ровно по уровню, поэтому все зазоры будут одинаковы. Закручиваем дальше. Саморез усиленный, крепкий. Два самореза хватит. Ого. Вот так. Все, теперь четвертя. Доска сороковка. Двери из доски сороковки, поэтому будет хорошие, мощные, крепкие двери. Кинем еще раскоски. Так или так. И будет и сейчас будем набивать сюда четвертя вот сюда четвертя чтобы двери упирали ставить внутренние щеколды Вот это будет у меня глухая эта сторона это будет закрыта на внутренние щеколды а это рабочая. нижний короб я тоже кинул зачем потому что здесь у меня еще в бойне будет ложиться плитка 3 сантиметра 3 сантиметра и там остается только сантиметра полтора. И внутри тоже плитка. Это у меня будет тут а с этой стороны. Типа комната. Комната там переодеться, кладовка. Бытолка, кладовка. Здесь будет котение. Тут все будет ровный пол. Выгоняю там, допустим, перегоняю, открыл, две двери. Выгнал, загнал, перегнал. А так для ежедневного использования самому ходить, там тачку возить нормально будет. Погнали дальше. Так, ну четвертя готовы. двертя есть. Все. По кругу все набито. Вот так все получилось. И вот мы закрываем дверь. Оп. Все. Нигде щелей нету. И внизу то же самое. Может быть еще внутри утеплю потом чем-то, ну. Но будет видно и здесь так само закрывается все шикарно сейчас по центру сделаю метровую продолжаем дальше все замки колды поставил и ручки даже поставил. Осталось э, наличник. С наличником вот таким образом наличник будет. Так так. Ну и вверху уж так само наличник тоже тоже будет. но ну, наличник по-любому будем ставить. Все, вот ну, это чисто так, для, грубо говоря, чтобы свиньи, если что, там не выбежали оттуда. Снутри вторая. Ручка внутри, закрыть, если надо. Раз. Все, это рабочая дверь, надо гвоздь вытянуть. А эта дверь, если вдруг надо там, загонять, выгонять. Или что-то большое завозить, затаскивать. Оп. И оп. Вот так. И также закрываем. Закрыли. Раз. И два Закрыли Ну а внутренней закрывачки Еще нет Надо будет какую-то задвижку куплю Поставлю или старую найти Дальше продолжаем Дальше продолжаем Сейчас будем делать Ветровые Планки И на каждую щель тоже планка Вот раз два три И ветровая И тут так само Щель щель щель три ну и ветровая здесь будет. И внутри только ветровая. Будет и снутри ветровая, и снаружной. То есть на левой дверке будут, снутри, на правой, снаружи. Щелевые, Щелевая планка, если правильно называть, прикрывает вот эту центральную щель между дверей. Maybe. сейчас покажу. О. Все, щелей нету. Внутренняя тоже стоит. Вот. И получается и там, и там с двух сторон. Раз, все. Вот так внутри получается. Здесь тоже стоит на всю длину. Две щелевых. Вот сквозняков. И такие же. Сейчас будем планочки набивать вот сюда. Раз, два, три. Тоже щелевые. Со временем доски рассохнутся будут щели. А эти планочки будут прикрывать. Потом можно покрасить или же, допустим, горелкой пожечь немного газовой, почистить и можно лаком вскрыть. У кого какие предложения? Можно просто покрасить, можно почистить что-то там горелкой, красиво текстуру пожечь и вскрыть прозрачным или красным лаком. Пишите предложения, может какие варианты, то я так и сделаю. А, а пока. Пускай они на сквозняку побудут, подсохнут, подтряхнут. У меня вот надо наличники. Наличники еще надо сделать. Наличник. Тут аж все вот это байдушку прожимает. И тоже все щели уходят. А с внутренней стороны. Ну вот наличники будут. Я думаю, так наверное. Вот. Все, шикарно прожмет все. Будет супер. А с внутренней стороны. Задую и тоже наличник там будет. Ну то уже когда внутри ремонт будут там делать что-то. Когда кладовку, котельню буду тут аккуратно все делать внутри. И сделаю потом наличник уже по общему делу. Вот таким методом. планочки набиваем на каждую щель на соединение двух досок. Потому что доски в любом случае летом, до лета, или еще раньше сохнутся и будут щели. А если сделать а вот так, щелей не будет. Ну, здесь я просто не знаю. тут а Мне вот тут еще одну планочку надо прибить и там. Или в самой планочке выбрать, пропустить металлическую вот эту пластину, или же с кусков. Раз кусок, маленький, потом центральный и нижний. Ну, то есть, вот эти моменты решить. И по наличнику, тут то тоже уже завтра буду делать, выберу аккуратно, то есть где саморезы, вот это тоже такое, ну то потом покажу когда уже и окна, я сегодня хотел и окна два, хотя бы этих поставить, показать вам ну пускай потом уже окна буду ставить и доделаю все двери, потом покажу уже точно завершающий этап, как получилось, ну короче вот таким вот методом закрываем все щели ну а потом уже по желанию. Можно красить, можно лаком скрывать, можно что угодно. Все, вот ветровые. Здесь. Здесь. Двери получаются самые обычные, простые и, грубо говоря, по, по деньгам не сильно дорого. Я смотрел в накладную. 140 гривен доска одна. Одной доски мне хватает. Получается, раз доска, два доска. И сюда 4 доски пошло. 4 доски, эти планочки. Ну и две вот этих стояковых 50 на 100. Надо посчитать. Гривен 500, наверное, 600 вышли вот эти вот двери. Ну, работу я не считаю. Я сам делаю. Я считаю, нормально это. А и чем покупать квадратный металл, 40 на 40, варить рамки, обшивать профлистом, USB и пенопласт, то есть или полистирол, или вата, то есть там много, те же самые навесы купить, поварить, ну то есть сильно много проблем, и они как бы, эти по эффективности лучше будут, обычные такие, Вон у меня на тех сараях есть и такие, и такие мне есть чем сравнить. Все, вот так вот зашел, закрыл, ушел. Можно проклеить, ну внутри еще нету самой, но все, щели нету вот. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Можно понизу. Ну я могу там еще типа подушечки такой сделать вообще. Щели не будет. Ну то уже потом, когда уже заезжать в сарай, потом будет видно. Вот грубо говоря после обеда я вышел и сейчас 4 часа, а я вышел где-то в часов начала первого и вот это сделал двери. Сейчас смонтирую видос и выложу вам. Посмотрите. Может кому-то, ну понятно, что оно простенькое, может кому-то пригодится. Кому-то кто-то передумает, какие двери делать. Ну, а я буду тогда дальше шевелиться.